Сетевой маркетинг – это вранье. Вранье о том, что есть пассивный доход. Вранье о том, что продукция там, всегда лучше и всегда дешевле, чем то, что продается в магазинах. Это о том, что э, лидеров, которых мы приглашаем, это навсегда. И многое другое. Меня зовут Зайцев Алексей. Я занимаюсь этой профессией уже 18 лет. Я считаю, что занимаюсь профессионально. В моей команде более чем 300 лидеров. И я точно понимаю какие косяки есть в этой профессии, какие косяки могут быть в людях, и какие косяки существуют в сетевых компаниях. Итак, давайте сегодня мы поговорим о том, с какими приколами встречается наш брат-сетевик, который просто вступил в какую-то компанию, начал строить команду, и, собственно говоря, что может не получаться, по каким причинам. С первыми базовыми вещами человек на, на этапе проверки на вшивость сталкивается, это ему возражают и отказывают. Понимаете, мама отказала подписываться к тебе в первую линию. Или брат. Или соседка. По этому поводу можно бросить этот вид деятельности. И все. Вы знаете, если человек настолько слабый, что бросает этот бизнес после пяти отказов, ему тут делать нечего. Поэтому этот косяк я бы не считал косяком. Я считаю, что это абсолютно нормальное явление для того, чтобы проверить человека на способность к элементарным сложностям. Следующий момент – это сетевые компании, которые возбуждают людей. Огромное количество сетевиков ведут себя абсолютно как ненормальные. Они просто похожи на пчел, улей которых разворошили. То есть после какого-то семинара, у них есть какое-то дикое возбуждение. Они ведут себя абсолютно неадекватно. Они налетают на своих знакомых и жалят их всеми частями тела. Вот у нас сетевые компании, значит, вот только у нас. И вот любой разговор на день рождения или чуть ли не на похоронах люди рассказывают о том, что вот их продукция или их бизнес это единственная возможность э, спасти жизнь. Ну, то есть вот то, чем занимаешься ты, это фигня, а вот то, чем занимаюсь я. Это перспективно и интересно, понимаете, да? То есть такого сетевика, такого человека не рады будут видеть нигде. А если он еще навязчив, начинает доказывать свою правоту, начинает объяснять другим людям, что они дураки, его не понимают, и у него это получается, то, конечно же, как великий вербовщик, он, может быть, слабеньких людей к себе и подтянет, но, как правило, Нормальные люди от него будут шарахаться, не брать трубки и так далее. Так вот, проблема в обучении очень часто заключается в том моменте, когда человека перекачали эмоционально. Он на каких-то семинарах, возможно, совсем неадекватных, послушал историю успеха людей, у которых в жизни было все плохо и стало благодаря компании все хорошо. Он наслушался каких-то Иде, идеализирующих фраз э, вбитых ему в голову на семинаре и он посчитал себя человеком который способен там нести э, функцию миссионера и значит спасать знакомых от их э, тяжелой жизни вот многие люди совершенно не понимают что вот человек э, который есть у меня в списке знакомых кто есть в моем окружении это человек который пришел к той жизни которую он живет сейчас сам он выбрал столько зарабатывать. Он выбрал иметь такое здоровье. Он выбрал иметь такого мужа или такую жену. Человек выбрал ездить на такой машине. И может быть у него все машины одинаковые, вот такие. Да? И поэтому наша задача не впендюривать ему новую жизнь, где будут ламборгини. Новую жизнь, где будут путешествия. А уточнить, хочет ли он узнать о том, как что-то в жизни поменять или у него все хорошо если он не хочет то зачем мы будем ему парить мозги вот у меня вопрос как у сетевика зачем вот зачем издеваться над людьми потому что у них есть своя жизнь свои планы своя какая-то волна до да, в которой они ну как-то находятся да и они как-то ну кайфуют по-своему от своей жизни зачем вы им, вот ее портите? Понимаете, не надо принудительно улучшать их жизнь. Люди имеют право думать то, что они думают, и делать то, что они делают. Итак, задача наша неким образом уточняющими вопросами протестировать человека на готовность быть в вашей структуре. Именно на готовность. Поэтому я считаю, что обучение в сетевом маркетинге должно прежде всего состоять из наставнической работы с вами как с лидером, чтобы научить вас и ваших новичков правильно общаться с людьми и доносить до них информацию в корректном ключе. То есть не насиловать их мозг. Следующая проблема – это корявые компании. Вот с этим я сталкиваюсь постоянно. То есть люди талантливые, харизматичные, с дикой энергией. Вот они прямо… Я знала людей, у которых структура составляла 50 тысяч человек. 50 тысяч человек это мастера общения это люди которые э, постоянно на позитиве это люди которые работают над собой читают литературу э, воспитывают детей э, это люди которые вкладывают всю свою душу в дело в своих людей оказываются у разбитого карета потому что когда-то они поверили условно дяде Васе, который Организовал хреновую компанию, которая сломалась. Человек создал сильную команду в хреновой компании. Понимаете? Множитель хреновой компании – это ноль. И первое время все было хорошо, когда у человека растет сеть, это приносит ему прибыль, компания это приносит прибыль. И хозяину компании пока выгодно платить этому лидеру, это все нормально. А когда начинаются проблемы, как правило, страдают именно лидеры. Потому что если предприниматель начинает как-то маломальски терять деньги, он урезает качество продукта, урезает чеки у лидеров. И люди с таким шоком понимают, что они оказались в сетевухе, которая обычная, вот обычная предпринимательский киоск. Вот просто ларек, который раз и закрылся, и завтра замок. Или еще хуже ситуация. Компания изначально была такой, которая была ориентирована на закрытие через пару лет. То есть товары, о которых были сказочные легенды, просто закончились. Вот. И лидеры потом разбежались по другим компаниям или создали подобные свои. Часто это происходит в бинарах. Разбежались. И человек, который создавал сеть, понял, что его людей уже куда-то там перевели. Понимаете? То есть, вот, вот это ощущение нестабильности, когда идешь по льду, а он трескается. Вот с этим столкнулись сильные люди. Они не все, конечно же. Многие сетевики оказались в нормальных компаниях. Вот э, Мне довелось. И я хочу сказать, что в трех компаниях, в которых я оказался до места, где сейчас это были зыбкие компании в которых менялся маркетинг в конце концов отменился закрылись компании и просто остались клиенты без лидерской структуры то есть предприниматели оказались ненадежными плательщиками чеков для сетевиков то есть это были просто ну какие-то вот конторки да? и я выбирал себе компанию в которой я буду вкладывать силу энергию время душу и все свои усилия поэтому Ненадежные компании – это тоже проблема. У многих людей это прям, понимаете, вот создал огромный бизнес, а потом он раз и обвалился. Поэтому очень важно выделять некое время для того, чтобы проанализировать то место, куда ты будешь вступать. И многие люди не умеют. Знаете, как они анализируют? Ага, позвонил возбужденный, уважаемый мною человек. О, все, значит тем хорошая, значит все, его понесло. Человеку передалось это возбуждение, и он на этом возбуждении прекрасно строит структуру. А то, что головой надо было думать, что они вступают в компанию, где монопродукт, где там высокая цена, где продукт не продается на открытом рынке, он потому что никому не нужен, где э, компания там однодневка или там какие-то большое количество нужно выкупать товара, то есть какая-то временная вообще сетевуха. Но из-за возбуждения, которое передал знакомый, которого я уважаю я могу дура вступить чувствуете к чему я клоню? что сетевой маркетинг это иногда ошибка иногда я несколько лет вложу туда благодаря чему у меня не будет пассивного дохода И так очень важный момент это понимать что если я создаю команду моя задача получать пассивный доход от этой организации то есть создать сеть Лидеров, потребителей, огромные организации тех, кто тратит деньги на продукт, которым нравится, лидеров, которые на этом зарабатывают, топ-лидеров, которых мы создадим, чтобы они зарабатывали на этом очень много, и вы становитесь владельцем большого источника пассивного дохода. Лидеры обучаются внутри компании, потребители взаимодействует со своими консультантами, система работает, вы получаете источник прибыли. Этот источник прибыли, если при правильных ваших усилиях, может возрастать, вот, при неправильных он будет такой же. То есть разрушить структуру, которая правильно простроена, достаточно сложно. Если компания нормальная, ну, переругаться со своими лидерами можно, но, как правило, это не приводит ни к чему сильно плохому. Выбор компании – это как, ну вот, вы кладете деньги вот э, в долг соседу или в швейцарский банк. Вот в этом разница. Поэтому очень важно партнер, компания, которая предоставляет вам возможности и возможности вашим людям остаться в этом бизнесе, а вам с них зарабатывать. Итак, если вы талантливый человек и э, считаете, что вы не думка маклауд то есть не человек, который вечно живет, и у него вечная энергия, то надо подумать о том, что лидеры, которых вы пригласите в этот бизнес, при смене компании могут за вами не пойти. Они могут пойти в другую компанию. И все, что вы создали, ключевые объемы будут в другом месте. А вы будете наслаждаться воспоминаниями о том, как у вас все было хорошо. Да, понятно, вы создадите сеть, но она будет гораздо меньше, чем то, что было, когда у вас была дикая энергия. Вспомните, многие сейчас смотрят меня постарший возраст, когда были молодые, вот так вот все кипело, вот, то есть работали не за деньги, а за идею. Так вот, вот это, это время лучше потратить в достойную компанию. Но если уже вы оказались в компании колхозной, то ну, следующую выберите достойную и наставника, который будет вас нормально вести. Не человека, который будет вас там как сок выжимать из лимона, а человек, который будет адекватно понимать, что у вас не вечная энергия, что вы хотите адекватного общения, уважительного к себе и так далее. И очень важный момент. Я хочу сделать акцент на взаимодействии с наставником. Работа с наставником – это вообще важнейшая тема. Очень часто у человека с наставником полный неконтакт. Такое бывает. Когда вы рядовой дистрибьютор, это тоскливо, потому что наставник не сможет вам помогать и положительно влиять на вашу организацию. Когда вы уже переросли своего наставника, то на вас э, нелады с ним вообще никак не влияют. Но если вы человек, который хотите в этом бизнесе построить большую сеть, надо понимать, что человек, который вас ведет, взаимодействует с вами как партнер на равных, он будет равноценно работать с разными вашими людьми. И у ваших людей могут быть с вами не лады, а с ним лады. И он будет помогать этим людям оставаться в вашем бизнесе, развивать этих людей, то есть развивать ваш бизнес. И передавать им навыки, которые, возможно, у вас отсутствуют. Именно поэтому наставник – это вообще очень важная тема. И научиться взаимодействовать с наставником, которого вы выбрали – это тоже некая тренировка, потому что нет людей без недостатков. У всех есть какие-то. И очень важно, чтобы вы понимали, что сегодня уже ну, просто другое немножко время, когда нужно взаимодействовать так, чтобы это было эффективно. Когда вы можете часть своих лидеров доверить человеку, которому не все равно и который умеет. То есть человеку, которому вам показать как наставника не стыдно. И очень часто сетевики ко мне в команду приходят, говорят, Алексей, ну вот хотя бы комфортно тебя показывать людям, которые раньше в маркетинг даже приходить не хотели, потому что адекватное общение и так далее. И мы многих сильных людей в этот бизнес приводим. Просто потому что раньше это был «бери больше, кидай дальше», а сейчас это корректное общение, при котором ну, у нас совершенно другое взаимодействие э, с окружением. Итак, наставник – это тот, кто вас либо наполняет, либо наоборот. Если вы выбрали себе наставником, то очень важно длительное время с ним проработать в одной упряжке. Безусловно, он от вас устанет, и вы устанете. Вот это время, пока вы друг от друга не устали, нужно простроить огромную организацию. Нужно простроить организацию так, чтобы она была стабильна. Как правило, это 2-3 года. И вот эти первые 2-3 года нужно очень серьезно относиться именно к бизнесу. Нужно серьезно относиться к обучению. Нужно серьезно относиться к посещению событий, на которые вас приглашают. Нужно с максимальной отдачей относиться к своим людям, как о тех, о ком надо заботиться. И этому должен научить вас ваш наставник. Поэтому, если вам повезло с наставником, все шикарно, вы можете взаимодействовать, это будет кипяток, если это не так. Если вы чувствуете, что обещания одни громкие, там сказки, пена, шум, гамма, потом товарообороты куда-то деваются, люди талантливые куда-то рассасываются, возможно, вам стоит свою работу с наставником поменять. Поэтому, если вы тот самый человек, который ищет себя, который вкладывает деньги, время в свое развитие, у вас большинство из этих трудностей будет все меньше и меньше. Но сетевой маркетинг, как и любой вид деятельности, это профессия со своими достоинствами и недостатками. И о части недостатков я вам рассказал. Я благодарю тех, кто досмотрел мое видео до конца. Поставьте мне лайк обязательно. Я думаю, что я этого заслужил. Если вам будет интересно записаться ко мне на консультации под видео, есть такая возможность. Если вы хотите получать от меня полезный контент, видео, обучение, подпишитесь на мой канал. И до скорых встреч. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.